Сегодня мы поговорим о том, что вам действительно понравится. Здравствуйте, на связи Виктор Бондолет и в этом видео мы поговорим о том, как правильно начинать общаться с вашими кандидатами, как вовлекать в процесс преподношения бизнес-возможности вашего бизнеса для того, чтобы отказы подсознательные отказы были в разы меньше, чем у вас есть сейчас. Итак, ребят, в этом бизнесе можно заработать крутой экстра доход, крутые дополнительные деньги, которые превышают ваш основной вид деятельности, доход от вашего основного вида деятельности. Но для того, чтобы это сделать, необходимо начинать общаться с людьми. Да, это бизнес отношения, это бизнес, в котором отношения и взаимоотношения с людьми играют огромную важную роль. Но беда в том, когда мы начинаем этот бизнес, когда мы первый год в особенности в этом бизнесе, а некоторых во втором, в третьем, э, в стаж три года, да, то есть у них все равно на ментальном уровне, еще до сих пор есть страх, что их уже подсознательно посылают куда-нибудь лесом. То есть боитесь отказов. Это нормально по сути, но сегодня я для вас приготовил, Просто обалденный скрипт, который я назвал ЧБВС, что бы вы сделали, а, который уменьшит максимально отказы вашим бизнес-предложениям. Почему? Потому что, во-первых, вы не будете э, предлагать либо продавать ваш продукт, либо услугу в лоб. Вы просто будете просить совета. Вы просто будете спрашивать вопросы, просить совета. А люди любят помогать. Почитайте книгу «Психология и влияния Робер, Роберта Чалдини и вы поймете, почему этот скрипт будет работать просто круто. А, и неважно, насколько холодная ваша аудитория, насколько теплая ваша аудитория, этот скрипт будет работать. Конечно, смотрите, главным фактором является, какая целевая аудитория, какую целевую аудиторию вы привлекаете. Вы должны понимать, что в этом бизнесе очень круто растут и развиваются предприниматели сетевого маркетинга со стажем, либо те люди, которые занимаются смежной профессией, торговые агенты, продавцы, риэлторы, то есть люди, которые знают, что такое делать товарооборота, либо делать огромную продажу и иметь всего только процент. И поэтому я приду вам пример, как работать с этой сильной аудиторией, либо с предпринимателями, опять же, бизнес малый, средний, большой, и неважно, опять же, потруть насколько она холодная, и говорите, приходите, встречайтесь, либо звоните и э, используйте этот скрипт. Говоришь, например, «Привет, Виктор, я работаю с некоторыми риэлторами в бизнес-образовательном сообществе». Тут тоже можете подставлять свой бизнес, под свою целевую аудиторию и с, э, свой проект. Я ищу несколько крутых, энергичных, сообразительных, проницательных риэлторов. Тут тоже не нужно вот это перечислять. Вам нужно выбрать один из крутых риэлторов, открытых к заработку дополнительных денег. Что бы вы сделали для того, чтобы их привлечь? Можешь порекомендовать, что бы ты сделал, что бы вы сделали, чтобы вовлечь... И э, предложить им э, эту, эту бизнес-возможность. Вы спрашиваете совет. И знаете, почему это э, скрипт выиграл-выиграл win-win, как говорится. Вы даете э, своей аудитории идеи, дополнительные идеи, как заработать денег. А это э, ценность наперед, тоже по психологии влияния. Во-вторых, вы получаете кандидатов, и в-третьих, вы получаете подписание в свой бизнес. И знаете, как зачастую, во-первых, вы либо получаете то, что вам эта целевая аудитория рассказывает, как бы они сработали, чтобы вовлечь их же, то есть вы будете знать больше, как работать со своей целевой аудиторией. И во-вторых, что самое главное, что чаще всего случается, у них возникает такой вопрос, подожди, подожди минуту, а почему ты меня не берешь во внимание, мне тоже интересует, Дополнительные деньги. И вы тут типа извиняйте о, ну извини, пожалуйста, я, конечно, готов тебе дать дополнительную информацию. И тут самое главное вы закрываете рот. Извините за мой такую грубость, но вам важно здесь остановиться. А не как обычно: вот сейчас! Либо каталог, либо маркетинг, план, кружочки рисовать. стопе Вы здесь останавливаетесь и просто держите интригу. Вы говорите, что вы готовы дать информацию, потому что если вы новичок, вы не знаете как-то преподнести всю информацию возможно вы боитесь что-то сказать лишнее возможно вы себя не умеете позиционировать много есть определенных факторов, которые вы не умеете делать. если вы профессионал вам в любом случае тоже нужно воспользоваться тем чтобы перенести немножко эту встречу либо на день вперед либо на пару часов вперед договориться лично встречи уже в другой ситуации с ним поговорить либо со спонсором, да, то есть 2 э, к 1 Либо пригласить на презентацию своей компании Вебинар, онлайн мастер-класс Либо на офлайн мероприятие И тем самым вы получаете меньше отказов Больше информации о своей целевой аудитории Вы получаете кандидата, вы получаете партнеров в свой бизнес Если вам понравилось это видео, ставьте лайк я верю, что этот скрипт принесет вам очень много крутого результата. Пожалуйста, поделитесь внизу в комментариях, что вы думаете об этом скрипте. И, и не то, что вы думаете, потому что мыслители практики – это две разные категории людей. Я хочу, чтобы вы применили этот скрипт в своем бизнесе и рассказали, насколько он повлиял на ваш результат в бизнесе. С вами был Виктор Бондолет и до встречи в следующих видео. Пока-пока.